Ничего себе, тут рыба какая классная. Палтус, белорыбица есть. А белорыбица это... Рыба Нельма. Нельма, да, идет? А -а -а. Да. Это балыки. вот чавыча, я так понимаю, да? Да, это балыки чавыча, слабосоленые, также имеются корченые. Угу. Это кижич наш, копченый. Блин, такая красивая вся рыба. Пласты. Слабосоленые, так так же. Парчонный. Все тоже чавыча, да, правильно? Да. Это все можно также же Ничего себе. Бесплатно это все? Конечно. Офигеть, офигеть. Когда такое было? Какая икра красивая у вас, слушайте. Пожалуйста. М Прямо слюнки текут, если честно. Икра крупнозерновая, чавыча. А можно попробовать икру чуть-чуть? Конечно, конечно. Буквально зернышко просто. Интересно, вот вкус, да? На Камчатке был лет 10 назад. Пробовал. Пожалуйста. Да, вкус прям изумительный. Обалдеть.